Наконец-то, наконец-то, друзья, долго я очень ждал, когда у меня наконец-таки появится доступ к этой игре, и да, он у, тебя, он, он у меня теперь есть, и я могу со спокойной душой показать и продемонстрировать вам свой обзор на игру Satisfactory. В общем, эта игра, игра у нас с видом от первого лица и открытым миром, в котором нам предстоит заниматься строительством различных заводов, а также исследовать, сражаться в составе компании «Развиваться» — это наше все друзья. Так, ну что ж, давайте тогда вкратце пробежимся по интерфейсу. Игрушечка уже вышла достаточно давно, ей, наверное, уже отроду месяц, а то и больше. Не помню конкретно, когда она была выпущена. Вот, уже куча на нее апдейтов всяких выпускали, Но, тем не менее, в доступе она у меня появилась только сейчас. А точнее, мои руки до нее смогли добраться только сейчас. До этого не было возможности. Так, ну ладно, это все лирика, давайте к конкретике. Русский язык в данной игре уже есть. Поставить его можно вот здесь в настройках, геймплей. И вот здесь в списочке выбираем русский. Значит, остальные настройки, ребят, как всегда... По вашему усмотрению и относительно того, какое у вас железо, да, это касается, конечно же, настроек графического плана. Да, ребят, графические настройки нужно выбирать, исходя из вашего железа и подстраивать под себя. У меня идет на ультра высоких, не знаю, как, ребятки, у вас, но, в принципе... Как я посмотрел, игра не слишком требовательна к настройкам. Ну, как сказать, не слишком требовательна. Достаточно требовательно, просто когда ты на начальном этапе начинаешь, и у тебя ничего нет. Она вроде бы идет хорошо и быстро, но когда ты начинаешь развиваться и строить в, тако и в играх такого жанра, то, естественно, у тебя начинаются просадки во всем. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас есть. Это у нас функция, думаю, нам не нужна. Мы ее, значит, уберем. Ну и давайте начнем новую игру. Как мне показалось, что вот эта карта Травяные поля будет для меня идеальнее всего. Давайте введем ей свое имя и начнем уже играть. То есть, приватная сессия, это означает, что мы будем играть одни. Никто к нам не сможет присоединиться. Да, давайте для первого обзора и первого взгляда, моего взгляда на данную игру, этого будет более чем достаточно, ребятки. Ну а все остальное зависит уже, как обычно, от вашей игры. Реакции на данное видео. Чем больше лайков оно соберет и просмотров, тем будет это мотивацией для меня в дальнейшем не играть. И, возможно, с кем-то даже удастся поиграть в нее в кооперативе. Кооперативчик, кстати, ребят, на нее здесь тоже есть. А, ну что ж, ребятушки, давайте начнем уже а, на просторной открытой равнине, где часто попадается биомасса. Это делает строительство проще, но расстояние больше. Давайте здесь мы и начнем. То есть нам в данной игрушечке предстоит выступить в роли инженера, оказавшегося на чужой планете в рамках программы Save the Day. Целью которой является создание массивной машины для таинственного назначения. Так что, ребятки, вот, собственно, наш инженер. Мы находимся сейчас в какой-то капсуле, я так понимаю, Attention, да? Надо было субтитры включить, чтобы было понятно Посмотрим телевизор, друзья Нам тут показывают много интересного Что типа вот это мы, вот это мы работник такой, бравый Создаем всякие буровые установки Доставляем куда-то там ресурсы Это у нас типа разведка ресурсов это мы типа находим все ценное и собираем все, что у нас, ок, нас окружает. Надо было титр включить для большего понимания. Ну ладно, думаю, и так разберемся. Это игра такого жанра, где титры меньше всего играют какую-то роль. Так, да, и соответственно здесь вот мы все эти ресурсы сюда до, до, доставляем. И здесь что-то уже, я так понимаю, будем производить на каких-то определенных фабриках, которые мы и будем строить. Ну, в общем, я так понимаю, что у нас идет высадка с корабля, да, на планету Нас сейчас оповещают то, что приготовьтесь, осталось совсем немного до старта И вот, я как смотрю, нас уже выпускают в открытое пространство А точнее, мы сейчас совершаем посадку на непонятную планету Вот так у нас начинается наша игрушечка под названием Satisfaction, друзья Давайте-ка посмотрим... Что же нас ждет впереди? Мне же самому интересно стало. Игры такого жанра меня привлекают, где нужно крафтить, гриндить, что-то искать, собирать. Ну и, конечно же, взаимодействовать а, по максимуму с окружающей средой. Кстати, есть игрушечка под названием Space Engineers, Она примерно, мне кажется, похожа. Но давайте я не буду сейчас про другие игры, а у нас конкретно сейчас задача это обзор данной игры. Ну что ж, у нас комфортно, я смотрю, посадочка, нигде, нигде мы ни разу, смотрю, не блеванули от этого, а это уже хорошо, значит, нам повезло, да, нас доставили в целости и сохранности. Внимание, друзья, открываются ворота, мы берем какую-то бай балду, байду, включаем ее и начинаем исследовать, я так понимаю, да, это у нас что там такое летает за чудище-то неземное? Но если учитывать то, что мы не на Земле... Так, давайте, ребят, сразу же. Добро пожаловать на планету Ля-Ля-Ля, которая станет для вас точкой назначения в бинарной звездной системе Акича. Я, она также известная как автоматизированный нейросетевой ассистент. Моя задача помогать первопроходцам, таким как вы, в их экспедиции. Вы третий человек в этом секторе, который пережил посадку на планету. Поздравляю! Не за что, спасибо. Что это такое у нас? Внимание, инициализировано цели... Целеориентированное обучение. Добро пожаловать введение. Ну хорошо, хорошо, я уже понял. Давайте уже что-нибудь к делу. Так, собираем что-нибудь. Первая задача, пожалуйста, разберите посадочную капсулу. Полученные материалы будут использованы для строительства хозяйственно-аналитического блока, который с этого момента будет называться хабом. Внимание. Фи Фиксит, инкорпорайтет, -фик фокусируется на эффективности и рентабельности. Отлично. Так. Нажмите на F, чтобы перейти в режим Какой режим? Так Вот мы взяли, значит, что-то мне кажется Или, или подождите-ка Ну-ка, давайте сейчас и гляну, ребята, и вернусь Так, да, отлично, проверил я, значит, с Все нормально Все отлично, дальше идем Так, смотрим, значит Что у нас здесь есть Нам нужно нажать сейчас на F и что-то с чем-то повзаимодействовать Да, я так понимаю, давайте попробуем так, а, нам нужно разобрать нашу капсулу. Так, разбираем ее. Опа, а что так быстро? Нифига себе, в одно мгновение просто она исчезла. Вторая задача. Пожалуйста, прежде чем покинуть зону высадки, удостоверьтесь, что вы экипировали ксеношокер, производство э, и так далее. Внимание, согласно инструкции Фиксит, каждый первый проходец должен иметь доступ к защитным средствам против инопланетной угрозы. Да-да-да, давайте же мне его. Нажмите Tab, Open, так, от, открыть инвентарь, и выберите а, вот эту штуку, наверное, да? Так, а куда Давайте в руку положим. Вот так вот, отлично. Так, что это у нас за такое средство? Со это средство массового уничтожения, я так понимаю, да? Третья задача. Пожалуйста, ознакомьтесь с работой сканера ресурсов. Внимание, добыча железа является обязательным условием при подготовке ко всем будущим задачам. Я тут пока что железа не вижу, вот эти что-то, какие-то кусты собираю, здесь хожу. Но они нам много чего-то не дают. Нажмите С, чтобы просканировать место, место рождения ресурсов. Так, понятненько. Это то палки тоже можно собирать, нет? Вроде как нельзя. Это что-то такое чучело здесь ходит. Не, ребят, посмотрите, какое здесь многообразие флоры и фауны. Я вообще охреневая просто. Такого никогда не видел. Подожди, подожди, я сейчас тут все как следует разберу. Какие-то орехи собрал. Орешки, так, первоначально сканировано обнаружено, что цветочки какие-то там, что-то про цветочки она не говорила Там это вообще какое-то летающее летает что-то, какая-то моль летающая огромная analysis. Это расходы, так, Анна, это расходы мои предмета обладают не сильным целительными свойствами сканера объектов Что-то там, ладно, вкратце понял, что ни хрена ничего не понял Надо просто-напросто достичь каких-то ресурсов и понять Ох ты, смотрите, что там за чучело такое, оно похоже агрессивно настроено на меня и сейчас, похоже, будет махач, насколько я понимаю. Смотрите-ка на него. Это, форма местная, это местная форма жизни. Ух ты, она даже стреляет чем-то. А не слишком ли рановато такую агрессию проявлять по отношению ко мне? Я же только прибыл на вашу планету. Держи. Сейчас мы на тебе испытаем нас, наш супер инструмент. Смотрите, она меня и откидывает еще, и стреляется шариками какими-то огненными. А да, что ж ты какой прочный-то, вот это оно мне покоцало. Вы смотрите, моего ХП сколько осталось. Почти половину мне отняло. Вот это иноземная форма. А это что такое осталось? Так, давайте глянем. Нажмите Е, чтобы поднять следующие инопланетные органы. Ага. Это мы типа с этого инопланетного чудовища забрали органы. Мне предлагали... Так, там, по-моему, еще какое-то чудище ходит. Но я не хотел бы с ними сталкиваться лишний раз. Это что, у нас ресурсы ведь какие-то? Их можно, интересно, добывать? Так. А это что такое? Это что это мы сделали? Это что это было? Что-то где-то пропикало. Ну-ка, давайте еще раз. Ах, это наш сканер. Просканировали мы на С. Ресурсы. Ага, вот там мне показывает, что есть какие-то ресурсы в той стороне. Так, а вот это что, не ресурсы, что ли? Деревья. А это что, тоже не ресурсы? Вот это или просто камни? Это, похоже, просто камень, хотя, возможно, в процессе можно будет его как-нибудь разработать. Так. Так. Здесь какие-то странные излучающие, какие-то какой-то зеленый дым камни. Я к ним боюсь подходить. Думаю, что это что-то связано, наверное, с ядом. А у меня хп почему-то не восстанавливается. Это что у нас? Опять кусты, да? Я уже столько листьев набрал. Мне, наверное, блин, хватит до конца игры. Так, ладно. Давайте идем дальше. Мне сканер мой подсказывал. Так, а на Е что сделать? Холд а, Е. Так, так, так. Для чего-то там... А на Е что? На Е как-то зафиксировать, может быть? Да, можно их? Что-то я не пойму. Так, ну ладно. Но мне вроде показывают, что у меня ресурсы железа, они вот тут вот по курсу. Так, вот это мы сейчас забираем, эти орехи. Кстати, мне говорили про лечебные свойства. Давайте-ка посмотрим, как это все воздействует на меня. Вот эти орешки, их можно как-то есть на боди? А, нет, вот в руку взяли, и что можно сделать с ним? А, смотрите, восстанавливают. Да, это орехи у нас восстанавливают наше здоровье. Отлично, я вот так сходу приехал, значит, на чужую планету. И хожу здесь жиру подряд всякие непонятные штуки и восстанавливаю здоровье. Вы представляете, да, какая то игра? Как она жестоко к нам относится. Мы просто рискуем всем, чем у нас есть. То есть, собственной жизнью просто берем и жирем здесь все подряд. Оно, оказывается, для нашего организма съедобное. Удивительно. Так, ну что ж, ладно, идем дальше. Нам нужно проверить... У нас железо где-то рядом. Но здесь также есть какие-то монстры, которые нас атаковать пытаются. Так какой резкий, а? Ты вообще остановишься когда-нибудь, нет? Смотрите, он даже это не, не затормаживает ни, ни на сколечки. Охренеть, он вот резкий, шустрый тип. Так, сканируем. Так, у, а, у нас вот тут показывает железо. Тут что такое? Какой-то цветочек. По-моему, этот тип до сих пор за мной охотится. Брысь отсюда. Пошел вон отсюда. Так, давайте просканируем еще раз. Вот же железо. Да, друзья, вот я нашел железо. Но вот этот тип, он от меня никак не отстанет. Надо его как следует прошокировать. Он вообще охренел, я смотрю. На, держи. Сам напросился. Я тебя не уговаривал, брат. Так. Ладно, берем от него вот то, что осталось Это, думаю, мне пригодится со временем Так, изучение останков этого существа Может помочь вам понять, как защититься от них В будущем э, рекомендую провести анализ как же, как же его произвести, я не знаю Вот еще один типок, надо тебя сразу отсюда убрать Потому что ты мне можешь тут... Ах ты ж какой, а! Надо было это, в сторону от него Ах ты ж опять, а! Так, давайте-ка мы его сейчас пропесочим как следует Так, так, так, подожди, подожди, подожди А ну иди сюда а ну получай в глаз, получай. Получай, иди сюда. У нас тут, ребятки, битва с местными формами жизни. Как-то он по кругу прям бегает, непонятно. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот как его догнать, а? У меня, интересно, есть стамина усталость. Так, пусть он сам ко мне прибежит. Как-то странно он себя ведет, на самом деле. Его ведь просто так не догонишь. Оно а ну получай три удара, и он труп. Все. Тут, ребятки, уровня сложности я не заметил, когда я начинал играть. Поэтому, скорее всего, его здесь нет. Здесь, наверное, один уровень сложности. Так, что здесь можно сделать? Железо я нашел. Так, нажмите Е, e, чтобы поднять железную руду. Так. Ага, понял. Входящее сообщение. Четвертая задача. Постройте хаб. Внимание, для завершения цели будут потрачены ресурсы, полученные при разборе посадочной капсулы. Так, немножечко руды мы наковыряли П -п -п -п, Предупреждение, Убедитесь, что хаб построен на просторной, открытой местности, неподалеку от залежи железа В противном случае, возможен неоптимальный прогресс Во как! Ну, давайте, где у меня этот хаб? На что надо нажать? На ку на Мы нажимаем, и вот он хаб наш Так, читаем, что это такое а Сердце вашей фабрики Здесь вы будете достигать целей, поставленных Фиксит а, Фиксит Fix же правильно, да? Ну ладно чтобы разблокировать дополнительные чертежи строений, транспортных средств, деталей, оборудования и так далее. Вот, значит, для чего он нам и нужен. Это типа центр управления наш. Общий. Так, где же его разместить-то? Как-то плохо видно. Его можно как-то вращать. Так, вот тут внизу мне подсказывает, что можно его вращать. Так, э э, правой кнопкой мыши это мы выбираем строительство заново. Так, скролл апс... А, вот, ребятки, на, мышь, на колесо мыши мы вращаем его вокруг своей оси. Так, куда же мы его поставим-то, а? Ну, наверное, вот сюда, раз здесь у нас залежи железо да? Чтобы было более оптимально. Так, давайте-ка вот туда вот мы его сейчас повернем. И вот так вот прямо здесь мы его и разместим. Все. Вуаля, готово. Что-то больно как-то быстро у меня, ребят все сделалось. Я думаю, что, наверное, это, это, это странно. Так, вы что нам вы... там говорят? Вы разблокировали элемент хаба, ручной производственный станок, хаб хаб элемент хаба, хаб. терминал хаба. Ага. Пер -пятая, Пятая задача. Улучшение хаба, хранилища и энергия. Внимание, производственный станок и терминал хаб потребуется хаб вам для перехода к следующей задаче. Ну, я понял. Я, собственно, понял. Так, что нам здесь нужно сделать? Давайте подойдем и посмотрим. Не хватает деталей а, хаба... Одна. Не хватает средства направленных направлений... Что-то что? Неправильное направление цели. Так. А что надо сделать? Так, а что же здесь надо сделать в идеале? Не пойму. Так, давайте-ка посмотрим. Что-то у нас здесь какие-то восклицательные знаки. Значит, здесь нужно а, что-то исследовать, да? Так, а на какую клавишу это все делается? Так, пустить на... Понаправлять. Ну, это, это способы строительства, я так понимаю, да? Так, а как-то если убрать... На F что у нас делать? Так, что это мы сделали сейчас на F? Не понял я. Так, нажмите E, чтобы нас, настроить следующий производственный станок. Нажали, и дальше что? Так, у нас тут на выбор... Так, производственный станок. Выберите рецепт из списка слева. Input, output, craft. Так, на, удержите левую кнопку мыши на производстве. На кнопке производства. Так, вот, вот здесь, что ли, я так понимаю, или где? Нажмите правой кнопкой мыши в списке, добавить в список дел. Вот это, да, я так понимаю? Добавить к списку дел, да? Давайте попробуем. Железный слиток добавим в списку дел. И что же тут у нас происходит? Так. Так, так, так. Крафт. Железная пластина. Так, что-то я немножко не пойму. Ну, допустим, добавили. Так, улучшите хаб с помощью терминала хаба. Такая, а это на что такое? Настроить следующий терминал хаба. Ага. Так, выбрать уровень. Ранг 0. Улучшение хаба 1. Так, это что у нас тут такое? Награды. Выбрать цель. Мастерская для создания. Производственный станок. Мастерская. Так, а мне что там говорили? Создайте детали на производственном станке. Улучшайте хаб с помощью терминала хаба. Так. Так, все правильно я, в принципе, делаю это Нужно сначала создать детали. Ах, какая красотища-то. Ой, какая лепота. Мир прям живет, цветет и пахнет вокруг. Так. Какой-то свет прям непонятный. Странноватый. Так. Давайте, значит, зайдем в производственный станок и что-нибудь сделаем. Рецепт недоступен. Но железные слитки-то доступны, правильно? Вот, крафт теперь доступен. И... Так, нажал я и... А... Надо вот так долго жать А, это типа ручной, поэтому мы вот так вот создаем Да, у нас предметы создаются именно вот так Вот железные слитки мы сейчас создаем Из обычной железной руды Да, давайте-ка глянем в инвентаре Так, вот у нас 16 железных слитков Мы их произвели из железной руды Так, это у нас Ну, собственно, созда создайте детали на производственном станке Я разве детали не делал? Еще на нем нет? Или детали у нас имеется в виду железной Давайте сделаем ее. Так. И железный пруд. Давайте сделаем железные пруты. Надо, ребятки, нажимать и удерживать. Не просто кликнули и отпустили, а нужно нажимать и удерживать. Так. Создали того и другого понемножку. Ну. Так, а что мне не хватает? Завершить улучшение хаба. Да, это еще одно задание. Да, давайте завершим. Так, ранг 1, ранг 0, улучшение. А что? Во что улучшить-то? Я не понимаю его. Так, во что мне предлагают его улучшить-то? Так, активная цель. Так, ожидаются ресурсы. Так, ладненько, давайте еще раз посмотрим. Улучшение хаба. Мастерская для создания оборудования, может быть, нет? Выбрать цель. Но ну, давайте попробуем так. Это у нас что? 10 чего? 10 железных прутов нужно. У меня только 7. Сейчас сделаем так. Мне нужны еще пруты. 8. А, надо сделать еще железных слитков. Давайте из всего железа сделаем. Этих слитков, да? И железный прут. Нам нужно еще... Все, 10 штук у меня есть. Так, заходим сюда. И создаем. А как создать? Улучшить улучшение хаба. Так, но у меня ведь есть 10 штучек. Активная цель. Сортировать. Улучшить хаб. 10 штук. А, помещаем сюда. Так, и улучшаем хаб. Что происходит у нас? Вы посмотрите, что происходит-то. А у нас тут появилось что-то, да, я так понимаю. Новые, новые, новые пункты. Так, поздравляем. Вы разблокировали элемент хаба, генератор биомассы. Элемент хаба, личное хранилище, сканирование медь. Так. Новое оборудование, здание чертежи, которые можно найти в мастерской после ее постройки В строительном меню и на производственном станке, соответственно Так, давайте посмотрим Нажмите на Е, чтобы настроить следующий личный ящик Так, задача, шестая задача улучшения хаба, строительства. Так, внимание, подключайте строение к генератору, чтобы в них поступало электричество Внимание, такие строения, как плавильня, для установки требуют чертежи Итак, у нас теперь еще появилась куча задач, на которые нам нужно срочненько разрешить Как видите, у нас тут уже стемнело Хорошо, что мы успели избавиться от всех монстров Но в этой игре, я думаю, монстры, они не так страшны Потому что она нацелена совершенно... На другой геймплей. Так, ну что ж, давайте начнем с этого ящика. Нажмите Е, чтобы настроить следующий личный ящик для хранения. Смотрим, ребятки. Я так понимаю, сюда можно перемещать какие-то предметы, которые нам не нужны. Да, то есть, ну я думаю, вот эти вот орехи, которые у меня есть, мне можно сейчас смело использовать. Потому что, ну, они пока вроде для другого ничего и не используются. Только их можно употреблять и тем самым восстанавливать здоровье. Так, дальше смотрим. Что у нас дальше есть? А, в ящик. Вот это наш, наш инвентарь, я так понимаю, нашего персонажа, сколько мы можем нести. Так, вот это как исследовать? Это мы разделили. Так, соединили. А, так, инопланетный панцирь, толстая надежда, надежная бронированная Так, а как его исследовать-то я вот даже не знаю. Так, ну ладно, это что у нас такое? Железная пластина. Так, что-то я не помню, как-то мы странно на правую кнопку мыши разделяем. А как переложить автоматически э, в ящик? Ага, зажимаем Shift и перемещаем автоматически. Так, с железным слитком то же самое. Листья в основном используются в качестве топлива, может служить источником энергии для работы сжигательной биомассы и транспортных средств. Так, отлично, тоже берем пока. Это что у нас такое? Цветочные лепестки. Используются в производстве яркие лепестки местной флоры. Я так понимаю, это как типа краситель, наверное, у нас выступает. Ор органы инопланетных существ мы тоже оставляем здесь. Да, будущие разработки. И дерево мы пока оставим с собой. Ну, я думаю, оно нам пригодится просто, да? Так, э, хотя давайте тоже сюда же скинем. Пускай оно лежит все у нас в ящике. Так, мы выполнили этот пункт или нет все-таки? Не пойму. Так, что у нас такое? Это у нас э, все загрузить. А это все разгрузить, да? Все верно. Вот и поняли мы, как работает этот ящик. Так, давайте идем дальше. Давайте-ка идем дальше, мне тут подсказывают, что у меня теперь это новое мое жилище, и нам нужно подойти вот к этой, вот к этой штуке, так, как-то я странно тут подхожу на самом деле, как-то мне по-другому-то подойти нельзя, куда ты лезешь вверх -то. так, нажмите Е, чтобы настроить следующий сжигатель биомассы, как же здесь его настроить, мы сюда что-то загружаем, и он, наверное, у нас что-то производит, давайте-ка подойдем к нему, и загрузим в него вот эту кучу... Так, мы что-то зря разделили, вот это все дело. Давайте загрузим в него кучу листьев. Как же это можно сделать? Вот, конечно же, вот так. Так. И что? И что мы видим, друзья? Что у нас сжигатель биомассы заработал. У нас уже работа пошла вот этой установки. То есть, смотрите, он у нас как хорошо работает, да, то есть, достаточно неспешно, я вижу, он сжигает листья, хотя, ну, я не знаю, должны ли они здесь уменьшаться, эти пункты. Так, смотрим, что у нас получается. Ожидание какой-то режим. Мы можем выключить его. Мы можем его включить. Он у нас заработает, да. То есть, видите, когда включаем, у нас выдвигается такая штука, и у нас сжигаются эти листочки. Так, дальше, no connection, то есть э, у нас, видимо, он не подключен ни к чему, поэтому у нас он толком не производит. Надо, скорее всего, какой-то батареи, наверное, подключить, да, чтобы у нас он стал производить что-то. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Это что такое? А, линия электросети. Так, линия электросети, мы должны, видимо, куда-то ее провести. Я так понимаю, этим самым мы э, устанавливаем связь, да, электричеством наших, наших каких-то добывательных установок или вообще всяческих установок. Так, сюда мы поставить не можем, сюда не хватает кабеля, да, а для этого нам нужно сделать, ребятки, кабель, нам нужно сделать проволоку, нам нужно сделать железный пруд и цемент. Очень много всего, то есть это и камень, я так понимаю, надо добывать и много-много-много и, и всего. Так, давайте смотрим дальше, что это такое у нас? Это просто какой-то значочек. Так, что у нас можно на производственном станке сделать? Давайте глянем. Так, есть проволока, есть кабель. Вот как бы их сделать то да? Так, смотрим. Это на что? Медный слиток. А для медного слитка нужна медная руда. Давайте, как же нас учили? Новинки появились у нас, да? То есть есть производственный станок. Он у нас позволяет вам вручную создавать. Это у меня уже есть. Используется для ручного производства оборудования. И новинка. Это у нас это что такое? Это плавильня. Ну вот это что? Разве не плавильня я сделал? Это что за оборудование такое? Нажмите Е, e, чтобы нас... нажать настроить. Так, ну она, видите, не сгорает у нас пока что. Пока что держится на одном месте. Я не знаю, что нужно здесь настроить, чтобы у нас все это работало как надо. Генератор. Да, то есть открываем и это у нас генератор. Да, ребят, нам нужна плавильня. Давайте по попробуем сюда подойдем еще раз и попробуем разберемся с плавильней. Так, что нам нужно для плавильни? Подождите, или вот сюда вот нам надо нажать? Нет, подождите, не туда опять. Так, на КУ. Вот, плавильня. И плавильню мы поставим, наверное, поближе к железной железным месторождениям, если, конечно, это возможно. Хотя я вижу, что ни нихренашинки невозможно. Это, скорее всего, где-то в другом месте ставится. Возможно, ставится, но надо подключать. Не хватает. А, видите, у нас нужны ингредиенты. Железный пруд 5 штук, а проволока 8 штук. И давайте-ка попробуем все-таки мы сделать вот эти компоненты. Так, давайте к нашему производственному станку подойдем и глянем, что же можно сделать. Так, на «В» у нас фонарик. Так, подождите, давайте я гляну. Вот он, фонарик у нас. На буковку «К» мы проверяем сообщение. Так, где она у нас? Давайте сейчас глянем. И на тап это у нас инвентарь. На А, на их сообщения. Так. Это мы уже читали, это мы уже смотрели. Обучение, да, то есть у нас нужно прокачать хаб до второго уровня. Да, все сообщения у нас в обучающей компании сохраняются. Так, так, так. Мне кажется, немножко у меня подвисает, да. То есть мы начинаем строить первые механизмы, и у меня уже начинает игрушечка немножко подвисать. Так, ну что ж, давайте, ладно, дальше пойдем. Так, нам нужны дальнейшие всякие железные пруты. И нужна проволока, нужна, нужен кабель. Я бы сейчас сделал все-таки какую-нибудь плавильню, которая требует у нас железный прут и проволоку, да. Так, все, давайте глянем, что нам для этого нужно. Так, ну для железных прутов мы уже знаем, что нужно. Пойдемте-ка подобываем немножечко вот здесь вот. Так. Нашим чудо-инструментом. Вот так вот мы вручную и добываем ресурсы. Таким вот нехитрым методом. Мы взяли просто в руку какой-то мини-лом и ковыряем потихоньку железную руду. Причем здесь у нас ничегошечки не убавляется. Так, ну ладно, пока 30 штук наковыряю и хватит. Давайте-ка пойдем и посмотрим, м -м, что нам надо из этого сделать. Так, ну железные прутья, это однозначно. Так, ага, сначала нужно железные слитки сделать. Давайте-ка скрафтим их. Работа, ребятки, ручная. Делаем все руками. Так что ав до автоматизации еще далеко. И, ребят, мы только начинаем играть в Satisfactory. Или Factory. В Satisfactory, да? Да. Вот, и со временем все сделаем. Давайте сделаем железных прутьев, штук 10. А вот для медных слитков нам уже потребуется э, проволока. Где нам найти э, ту самую мед, медь? Давайте посмотрим. Нам нужен сейчас, нам нужна сканирование, нужно сканирование. Так, и где-то вдалеке мы... Так, вот это что у нас, не медь? Это все-таки тоже железная руда. А где у нас медь? Так, давайте еще раз глянем. Вот там что-то мне отображается, но я не уверен, что это медь, друзья. Надо просто-напросто это все самому исследовать. И тут где-то опять я слышу монстров, которые пытаются бегать за мной. И пытаются меня сапнуть за мягкое место. Так, по пути подбираем все, что попадается. Давайте-ка еще, еще раз просканируем. Ага, вот залежи какие-то, да, я так понимаю, что, скорее всего, это медь. Нет, это тоже железная руда, я думал, это медь чё А это вот что такое? Это железная руда чистая. Да, блин, монстры везде тут нас преследуют. Так, а как же найти медь-то, друзья? Медь же у нас тоже должна присутствовать в этом мире. Давайте все таки сканировать. Давайте сканировать. Так, ох ты ж, ё-моё, а! Шустрый тип какой. Надо тебя, похоже, поджарить. Так, где мой инструмент? Так, так, так, это, по-моему, не тот инструмент, который я взял. Мне нужен другой немножко инструмент, который позволит с тобой бороться. Да ты какой резкий тип, а ну иди отсюда. А ну иди отсюда, говорю. А ну отвянь от меня, типок. Все, отлично, завалили кабана. Так. Как же много здесь их. А вон там что за выступ такой? Это бед Нет? Давайте, ребятки, пойдем и поисследуем немножечко, потому что нам это необходимо. Вот тут какое-то образование. Так, ага, вот они, наши с, вами, наши с вами орешки. Так, это что такое? Ага, медная руда, отлично. Наконец-то я ее нашел. Как же долго я тебя искал. Да, медная руда она позволит дальше продвинуться в нашем развитии. Но раз здесь есть на поверхности, ну, мне кажется, здесь она есть где-нибудь внизу, да, тоже медная руда. Но это надо как-то исследовать. Вот и все. Раскололи мы целый кусок медной руды. Так, теперь нам осталось понять... Ага, вот видите, ребятки, кстати, место нашего дома, оно сразу же указано, что оно находится вот в той стороне. Давайте осторожно сейчас пробежим. Что это такое, растения какие-то. Да, надо сейчас аккуратненько пробежать. Собираем по пути всякие растения. Нам они пригодятся, вся эта трава нам нужна будет, так, главное не упасть и не разбиться. Так, вон наша станция стоит уже, которую мы сделали. Так, сейчас-сейчас, друзья, все будет, будет прогресс, будет продвижение и так далее. Ух, как здесь красиво, а? обалденно просто, вот хоть бы, хоть фотографируй, блин, и отправляй селфи-фотки. В социальные сети. Так, ладно, поехали. А это что? Это ни разу не медь? Это что у нас такое? Железная руда. Ну, все, я понял. Значит, все было правильно. Это что за трава здесь растет? Какая-то трава везде растет, какие-то куски. Так, это железная руда. Так, все, ребятки, я понял. Давайте-ка мы сейчас уже разработаем медные катушки для того, чтобы нам действовать дальше. Так, для начала медные слитки делаем. Вручную все, пока что вручную. Я думаю, нам слишком много их не понадобится. Потому что проволоки мы уже можем сделать очень большое количество. Все, я думаю, нам сейчас хватит этого. Так, давайте-ка сейчас попробуем сделать все-таки вот эту плавильню, которая и будет у нас теперь, я так понимаю, тратить ресурс энергии. Надо будет подключить. Ну что ж, поставим поближе тогда к железу. Вот сюда прям таки. Я пока не знаю, как это точно работать должно, но я пока поставлю ее вот сюда и пускай она стоит здесь Да, что нам нужно? Это, я так понимаю, конвейерная лента отсюда выходит, которую надо будет направлять Ее надо подключить к электричеству Электричество, я так понимаю, нужно тянуть вот отсюда Так, как тянуть электричество? Давайте-ка посмотрим Чтобы настроить... Э, так, это понятно он нас пока ничего не сжигает, нас наш, наш великолепный сжигатель биомассы. Не знаю, с чем это связано. Так, но сейчас нам надо сделать, протянуть, протянуть нам надо сейчас электричество. Так, новинкой линии электросети. Так, значит, мы закрепляем здесь и тянем вот сюда. Вот, ребятки, как у нас происходит это все. То есть мы подцепляем... Оттуда, вот сюда, так, не хватает два кабеля, не хватает средств. Сейчас сделаем. Да, то есть кабеля, ребятки, нам нужны для того, чтобы прокладывать электрические сети. Так, как это убрать? Убрали. Так, да, где у нас кабеля? А кабеля у нас делаются, ага. А мы тоже можем кабеля сделать. Они делаются просто из нескольких катушек, проволоки, вот и все. Вот и весь секрет. Так, ну ничего такого сложного здесь нет. Так, я так понимаю, вот этот энергогенератор зарядился на полную. Вот это, наверное, его шкала заряда, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, друзья. Так. Но он у нас ничего не сжег. Ну ладненько. Давайте-ка мы сейчас протянем от него электричество. Так, на правую кнопку мыши. А, на левую кнопку мыши зажимаем. Мы цепляем от него провод и протягиваем вот сюда. Провода у нас хватает. Вот видите, кабель здесь повис. И теперь у нас заработала вот эта плавильня, которая будет производить наверняка что-то полезное. Что интересно, в плавильне это можно делать. Нажмите Е, чтобы настроить плавильню. То есть она может плавить железные слитки и медные слитки. Так, ну я, конечно же, настрою на железные слитки. Не на медные. Рецепты, то есть железо. Так, нужна нам железная руда, чтобы это все дело работало. Так, а давайте попробуем, у меня же есть железный рудовод, у меня два штуки Все, и она автоматическим образом Это все дело плавит Только я не знаю, куда она все это дело отправляет Надо, наверное, нам настроить как-то выход, да? Так, а как выход настроить? Input и output, да? Как же нам настроить выход? Ну, мы можем забрать, а можем, наверное, конвейером как-то подтянуть куда-то в какое-то хранилище Но это, наверное, совсем другая история вот, то есть это, я не знаю, нам нужно, я так понимаю, построить следующие все а, возможные активные компоненты Точнее, не компоненты, а возможные все установки, которые нам сейчас открылись Так, это не здесь, а вот тут вот находится Производство, а мы можем, производственный станок, а мы можем мастерскую создание оборудования Вот это, ребятки, мне осталось построить, мастерская создание оборудования Куда бы ее поставить? И что нам необходимо? Нам не хватает железных пластин, 6 штучек, давайте-ка сделаем так, 6 штук железных пластин. Так, железо у меня есть, и вот они, железные пластинки. Сколько у меня не хватает? У меня, по-моему, в ящике вот здесь вот были железные пластины. Да, вот тут 4 штуки аж, и все, ребятки, у нас есть 6 железных пластин. Зачем нам больше? Все, мы накопили, нет, на... Что нам не хватает? Подожди, не хватает средств чего? А, против не хватает стальных, вот нам показывается. Нам нужно 6, а у нас всего лишь 5. Так, а в ящике у нас есть такие прутья? Давайте глянем. Нет, в ящике таких прутьев у нас нет. Давайте создадим. В чем проблема? Так, вот у нас железные пруты. Так, сколько нам надо-то? А, я так думаю... Ну, давайте штук 10 пусть будет. Вот. Теперь, думаю, хватит наверняка. И мастерская для создания почти готова, друзья. Куда же мы ее поставим? Куда же мы ее поставим? А, интересно, вот можно ее... А, подождите-ка, подождите-ка. Я так понимаю, что в эту мастерскую будет вводиться конвейерная лента, скорее всего, да? Или это просто ручная, опять очередная мастерская, где просто все под рукой? <свот> вот это я не знаю. Ну давайте вот так вот здесь построим. Вот здесь же, да? Поближе. Ну, вот прям сюда давайте поставим. Че, ничего далеко ходить-то. Вот здесь пусть она стоит. Все. Готово. Не хватает железных пластин. Это что у нас такое? Не хватает средств неправильное. Что? Неправильное направление цели. Так, в общем, мы поставили, и нам говорят, что вроде как все нормально. Я не знаю, что до этого писали, что вроде как ненормально. Так, ну что ж, нажмем на Е, чтобы настроить нашу мастерскую для создания оборудования. Так, портативный бурильщик и ксеношокер. Что нам нужно на портативный бурильщик? Нам нужны, значит, провода и нам нужны пластины. Это, как говорится, расплюнуть, сделать э, ингредиенты. Вроде у нас есть компоненты, не ингредиенты. Так, э, медная руда. А хотя... Или подожди, э, пластин сколько там надо, что-то я не помню. Сколько-то нам надо пластин. Давайте-ка сделаем. Так, все, железо закончилось. И я так понимаю, пойдемте еще наковыряем. Вручную мы сейчас будем все ковырять вручную, ребятки. Ручной труд никто не отменял. Ох ты! А если мы зажмем буковку С, то нам можно... Так, сканировать. А, это что можно? А, вот оно что! С... У сканера можно выбирать режимы, что сканировать. Он сканирует или ту, или другую, ребятки, руду. То есть, зажав на С, мы выбираем, что сканировать. А, отлично! Как говорится, век живи, ребятки, век учись. Так, продолжаем ковырять железки. Нам сейчас нужно железо. В больших-больших количествах. Относительно в больших количествах, потому что нам его всегда пока что не хватает. Так, еще немножечко. Так, ну пока что хватит. Давайте переработаем уже и сделаем себе пластин. И сделаем себе еще что-нибудь. Так. Пластины, кстати, у нас есть. Есть катушки и не хватает только проводов. Давайте сделаем провода. Так. Точнее, кабеля. А, соответственно, нужно сделать больше катушек. Так, и медных слитков. Меди мы взяли немножечко, поэтому нам должно сейчас хватить на первый раз. Так, проволоки еще делаем. Так, и кабелей Сколько у нас кабелей то уже не вижу? Пять штук. Шесть давайте сделаем, отлично. Все, идем сюда. И теперь, теперь-теперь мы сможем сделать вот этот наш портативный сборщик, бурильщик. Так, давайте-ка его уже, ему найдем достойное применение. Так, нам надо что его в руку взять, да? Так, бурильщика, отличная штуковина такая, ну так удержите е. Так, куда же нам его поставить? Вот сюда, наверное, да? Все правильно, или я, или я ошибаюсь? Так, подождите-ка, на правую кнопку мыши. Вот. И что ты у нас будешь делать, родной? Так, вот это у нас типа это называется бурильщик. Это какой-то у нас робот, который вот так вот присасывается и начинает здесь сверлить, я так понимаю, да? Ага. А куда же он добывает я не понимаю. Так, на нажмите открыть, чтобы настроить, да? Так, смотрите, как он быстро добывает у нас руду. И мы можем из него ее забирать, да? Так, ну я, наверное предпочел бы загружать сразу сюда, да? То есть это все дело. Давайте посмотрим, что нам еще можно сделать тут. Давайте, давайте, так. Ксеношокер, это у меня уже есть портативный бурильщик. Так, а мне что предлагают? Вот там у нас несколько есть целей, которые надо выполнить. Но-но-но-но-но, ну но, но, но, но. Но это хорошая штука на самом деле. Мне хоть не придется теперь постоянно ковыряться. То есть мы можем вот так из него все забрать. Все, что он наковырял, и идти уже разрабатывать вручную. Но ручной труд это у нас не автоматически, друзья. Так, нам надо в первую очередь всегда делать это железные слитки. Это по приоритету. Что там за мелюзга ходит впереди? Мне кажется, будут какие-то формы жизни бегают здесь. Давайте посмотрим, что-то мне или показалось, или тут реально кто-то бегает. Кто здесь? Что это такое вообще? Что это за странные формы жизни? Это какие-то животные местные. Да что ж ты будешь делать-то? Все как необычно. Так, давайте идем обратно. Так, это по пути мы собираем. Ага, я, кстати, забыл посмотрите, а как у меня энергия расходуется? Сколько, интересно, у меня тратит вот этот генератор. А... Так, не этот генератор, это у нас печка, плавильня. Которая пока что непонятно, что плавит. 136, друзья. То есть достаточно неспешно тратятся а, наши листики. То есть мы на одних листик сейчас... И живем. То есть у нас он, грубо говоря, их а, сжигает, производит биомассу и сразу же перегоняет в энергию. А энергию питает уже этот завод. Так, а как здесь настроить? Как же настроить здесь и как это все автоматизировать? Может, у меня пока не хватает ресурсов? Так, плавильня. Или мне, может, какой-то инструмент нужен специальный, чтобы настраивать какие-то цепи? Да, ребятки, надо с этим еще разбираться, разбираться и разбираться. Ну что ж, я так понимаю, первоначальный обзор я сделал на основы данной игры. Конечно же, ребятки, я понимаю, что можно и больше сделать обзоры на полезные моменты, но я основные аспекты как бы выполнил, основные, так сказать, основы. То есть я установил сегодня бурильщик автоматизированный, я установил сегодня плавильню, я установил, значит, вот такую рабочую комнату. И нашу центральную базу, центральную оболочку нашей базы, которая является, так сказать, нашим основным домом, да? Ну что ж, ребятки, жду ваших комментариев по поводу данной игры. Вообще, как она вам нравится или нет, пишите, чтобы я понял, как она вам зашла. И от этого, естественно, будет зависеть то, буду ли я в дальнейшем делать на нее серию прохождений или нет. Чем больше лайков и чем больше просмотров соберет данное видео